Студенты-первокурсники знакомятся с будущим домом. В Казанском университете стартовало заселение в общежитие. Поступила в КФУ и сегодня заселяюсь в общежитие. Кому и что должна Россия? Госдолг страны превысил 20 триллионов рублей. Последние два года, двадцатый-двадцать первый год, в связи с пандемией, в связи с приостановкой деятельности многих предприятий, сократились и налоговые поступления. Как анестетики влияют на мозг? Исследования провели сотрудники лаборатории нейробиологии Казанского университета. Мы в нашем случае мы разработали менее инвазивный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Ариадна Кугушева. В заседании Президиума Академии наук Республики Татарстан в онлайн-формате принял участие ректор Казанского федерального университета, действительный член АНРТ Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы, касающиеся работ технической и естественной секции, представленных на соисканиях государственных премий РТ в области науки и техники 2021 года.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 о профилактике заболевания COVID-19.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 Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с помощником президента Республики Татарстан Натальей Фишман. Они обсудили запуск программы по оцифровке рукописей и редких книг научной библиотеке КФУ имени Лобачевского. Отдельно остановились на идее создания совместно с ПАО «Татнефть» электронного портала, где в свободном доступе будут размещены научные труды татарского сообщества.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 Униклиника Казанского федерального университета продолжает вакцинацию сотрудников, студентов и прикрепленного к поликлинике населения от COVID-19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике по адресу улица Вишневского, 2А. Запись осуществляется по телефону 233-320.